Такая техника мультивен. Подскажите, пожалуйста, что это за Техника, что это за компания, что вообще, какие возможности у этой машины есть. Да, с удовольствием. Сегодня здесь представлена модель MultiVan 5.3. Это одна из моделей от производителя MultiVan итальянского. В целом, MultiVan это сочлененные мини-погрузчики, многофункциональные и универсальные, которые сегодня применяются в коммунальной сфере, на строительных площадках, на погрузочных работах, а также они могут быть полезны, эти мини-погрузчики. И в лесной отрасли. Подскажите, а все-таки какие работы а, с помощью этой техники будут полезны? Выполнение этих каких работ будет полезно для арбористов, для специалистов по уходу за деревьями? То есть как, как, какая применим, применимость этой? техники в нашей сфере, может быть? В целом, Мультиван производит более 20 моделей мини-погрузчиков и более 170 видов навесного оборудования. Для лесников будут полезны, ну, конечно же, применимые в разных отраслях ковши. В первую очередь, это ковши с увеличенной емкостью, это ковши с высоким уровнем опрокидывания, а также есть чисто лесное оборудование, это бревнозахваты, это гидравлические виллы с прижимом, это измельчители пней, измельчители веток, дровоколы и многое другое, что может быть полезно для арбористов сегодня, и это успешно применяется не только в России, но и в разных европейских странах. Ну да, кстати, такая техника получается многофункционально Это очень очень актуально для нас, Безусловно. потому что э, перечень работы, которую мы выполняем на объектах, он очень большой. А подскажите, вот размер этой техники, он на самом деле не очень большой, э, то есть она такая маленькая, какая у нее грузоподъемность какая у нее технические характеристики может быть. Вообще в целом сочлененные мини-погрузчики это всегда компактная техника, в этом их особенность кроме того, что они универсальные они также могут работать в очень ограниченном пространстве, например вот эта модель 5.3 в длину составляет не более 2 метров а ее ширина всего лишь 100 сантиметров при этом ее грузоподъемность 900 килограмм а собственная масса всего лишь 1100 килограмм. И конечно же в связи с этим она является применимой во многих сферах в лесной отрасли, когда нам нужно поднимать большие бревна либо перевозить их с места на место, и нам нужно делать это быстро и эффективно. Эти машины очень полезны и помогают в выполнении этих работ. Да, действительно, такие очень хорошие технические характеристики. А как у нее с управлением? Удобно ли оператору работать на этой технике? Вообще, конечно, в первую очередь управлять этой техникой непривычно. Потому что, когда ты находишься за рулем на передней оси и поворачиваешь вместе с передними колесами, то есть ты поворачиваешь немножко раньше, чем обычно. Но обычно к этому оператор быстро привыкает. В связи с этим уже через буквально 20-30 минут управление машиной становится приемлемым, даже приносит какое-то удовлетворение. И в целом, конечно же, эти машины имеют возможность предоставлять оператору обзор круговой на 360 градусов, что является очень важным для многих операторов. Кроме этого, она удобна еще и тем, что любое навесное оборудование очень быстро скидывается и надевается другое. Для этого существует на стреле специальный адаптер, который очень легко крепится за любой вид навесного оборудования, а также существует система подключения гидравлики через мультиконнектор. Вам просто необходимо подключить мультиконнектор э, от оборудования к э, второй части его, находящейся на стреле этого мини-погрузчика, и все, дело в шляпе, можно ехать и работать. То есть из модельного ряда мультивенов вот эта самая востребованная получается машина. В целом, да. Эта машина отвечает по своим техническим характеристикам большому количеству запросов от эксплуатантов. Но в целом, как я уже говорил ранее, более 20 моделей производит различных завод-мультиван. Это машины с грузоподъемностью от 450 до 2,5 тонн. Это машины с разными техническими характеристиками. Это в том числе электрические мини-погрузчики. И в целом, конечно же, любой эксплуатант, любой хозяйственник может под свои цели подобрать необходимую для себя модель и успешно ее использовать. Ну, отлично. Спасибо большое за это такой замечательный рассказ. Я думаю, что эта техника будет очень востребована в нашей сфере деятельности.